Благодать зовет. Унылый дух. Душа чего-то ждет. Она томится, плачет и тоскует. Расстаться с миром не рискует. Какой же выход, бедная душа? Тебе готовит скрытая судьба. Неужели ты не слышала, душа, Что кровь Иисуса за тебя цена? Что есть надежда, вера и любовь? И вечный рай – Куда Господь зовет, приди скорей в грехах, в пороках, такой, как есть. Господь грядет, он весь твой грех взял на себя, прибил на древо плотью и поругание сам понес. Тебя ж оправдывает кровью. Что же ты стонешь, душа дорогая? Так жестоко, так тяжко скорбя. Неужели же жертва Христова на Голгофе тебя не спасла?